Привет! Добро пожаловать на канал MaxBucks, это вторая часть, где я буду торговать с читами на бар и на AlimTrader. Покажу, как установить данные читы и как пользоваться индикаторами. Так что ролик будет максимально полезный, советую вам посмотреть его от начала и до конца. всех этих махинаций я вам хочу сказать то что это не запрещено абсолютно легально но фишка в чем здесь ничего не работает стопроцентно нету таких индикаторов которые вам будут просто давать грубо говоря стопроцентную прибыль вы это должны понять нету такой программы которую вы установите и будет вам делать деньги такого просто не бывает хорошо сразу переходим к тем моментам которые вам необходимо знать ну при установке данных программ скачивайте этот архив по ссылке в описании там разархивируйте его и у вас будет все всего лишь две папочки, это темплейт и индикаторы. Хорошо, переходим по второй ссылке в описании, мы видим MetaTrader 4, скачиваем эту вот программу, просто нажимать далее, далее, далее, никаких галочек не отменяйте, все, у вас устанавливается программа MetaTrader 4. Ну и дальше мы уже переходим, собственно, на торговую платформу, LimpTrade, BoutainTrade бар, вообще без разницы какая -то торговая платформа, открывается вот такое вот окошко. Нажимаете файл, открыть счет, выбираете первый вот этот вот счет, нажимаете далее, новый счет, или у вас есть существующий, то есть там простая вот регистрация. Вот, выкидывает, здесь вы все регистрируетесь, проходите эту регистрацию, как бы ничего тут сложного также нету После того, как вы уже получили свои данные, заходите дальше, обратно в этот вот MetaTrader, у вас уже здесь появится вот такой вот значок, то, что здесь сеть есть, все грузит, заходите в файл, открыть каталог данных, Открывается у вас каталог данных. Вот он открылся. И смотрите, есть папочка Templates. Открываете ее. И здесь есть папочка у нас архива Templates. Берете вот эти вот все сигналы, сюда вот переносите, заменяете. Я это уже все заменял, поэтому делать не буду. И файлы индикаторы открываем. Выходим отсюда, MSQL4, открываем индикатор, и также здесь все выделяем и сюда вот переносим. Также я это все, видите, уже перенес, и после этого вы можете закрывать и ту, и ту вкладочку. Хорошо, открываем дальше валютные пары. Как это сделать? Вы, допустим, переходите в раздел «Новый график». Вот новый график, нажимаете и выбираете здесь все необходимые вам пары. Пары я уже, как видите, по открывал и смотрите, как устанавливается индикатор. Для общего вида вам покажу, как это делается. Берем, допустим, GBPUSD, открылся такой график, выбираем M1, шаблон и, допустим, сигнал 3. Все, у нас открылся вот такой вот шаблон. Можем, конечно, этот шаблон видоизменить, открыть пятый шаблон, можем открыть там четвертый шаблон, но мне больше всего нравится именно... Третий шаблон, потому что он хорошо и сигналит, все понятно. И, как видите, если мы всегда вы по стрелочкам заходили, у нас бы везде были плюса, Но это не значит, то, что тут все идеально так рисуется. Смотрите, первая ситуация – ГБП и USD. Можем ее сразу найти на Трейде. Так, находим эту ситуацию. А, просто смотрите, какой момент. Тут на часовом графике оно говорит, надо идти на низ. Есть на минутном. На минутном, видите, никаких сигналов нет. То есть сейчас мы везде с вами пробежимся и поставим везде на одну минутку естественно на один час сделки у нас будут там намного лучше заходить но, блин, если у вас, так скажем, хочется по-быстрому поторговать, вот так, как я, то можете именно таким вот вариантом пользоваться. В общем, тема такая. Хорошо, давайте сейчас с вами найдем какие-нибудь две ситуации, в этих двух ситуациях по-быстрому поторгуем, заработаем, и, по сути, вам будет понятно, и мне будет приятно то, что мы там хотя бы хоть что-то заработали. Так, сейчас смотрим на валютные пары, где у нас произойдет какой-нибудь сигнал, чтобы мы могли открыться. И, как видите, вот эти вот стрелочки, они в момент вот нам пиликают, мы просто смотрим и все потом просто идеально грубо говоря зарабатываем так хорошо тут естественно этим индикатором я не соверю стопроцентно доверять смотрите евро доллар первая ситуация открываем оно говорит надо зайти на повышение давайте посмотрим евро доллар валютную пару ну знаете с одной стороны можно зайти то есть да можно зайти ну давайте вот доверимся вот тупо программе и просто сейчас зайдем на повышение насколько тут на 150 рублей на трейде и, для примера, зайдем также по евро-доллару на баре. То есть, тут нету стопроцентной вероятности в том, что ваши сделки будут закрываться плюс, чтобы вы понимали. Тут такого, ну, по, по факту просто быть не может. Если бы это все было так просто, да, каждый бы мог взять, просто установить данную прогна программу и зарабатывать. То есть, тут надо еще подкреплять какими-то знаниями. Естественно, тут у нас просто есть некий шаблон, то есть, индикатор, это получается вот тут наверное какой-то ESI стоит или что это стоит, а вот RSX не знаю, короче, что за индикаторы я тут не разбирался, Ну шаблон вроде прикольный так, смотрим, евро-доллар видите, рисует нам вторую стрелочку говорит опять, заходи на повышение и вот такие ситуации бывают, к сожалению кстати, довольно часто, то есть, когда рисуется вторая стрелка, у нас уже индикатор получается, как бы уходит в зоны совсем другие, и сделка может закрыться не совсем приятно для нас в таких случаях, что я делаю, в таких случаях я просто отвожу график и пытаюсь найти какой-нибудь именно свой анализ. То есть, тут ситуация, ну, вполне, допустим, она неплохая, да, то есть, сейчас отдалится график, я посмотрю, может, там какие-то уровни есть. Да, тут вполне себе ситуация неплохая, поэтому я возьму еще Тут в догонку сколько там, вот 2 еще по 115 рублей. И также с вами сделаем на Олимп Трейде. Так, эти можно было бы закрыть уже, но ничего страшного. И тут возьмем догонку. раз 2, 3. Вот примерно три сделки на повышение. То есть тут у нас, как видите, стрелочки две нарисовались. Тут, естественно, график может падать, но тут уже даже по теханализу, именно по своему, так скажем, который я сейчас вижу, тут вполне себе цена должна попедалить на повышение. Почему? Сейчас объясню. Первая ситуация была такая себе, то есть там, естественно, у нас падающее движение, плюс, если смотреть на краткосроки, двойная вершина, похоже, а тут уже, как видите, есть именно низ этого уровня, вот уровень, то есть, и по факту у нас здесь есть также касание, и то есть, по сути, у нас тут есть некая зона сейчас уже поддержки, то есть, сопротивление, точнее, в данном месте, все, то есть, тут сейчас на стена. Не должна ниже падать, и все, должна от этих точек уже, по сути, отлететь. Так, хорошо, снизу мы поставили маловато, наверное, догон, да? Можем еще, наверное, взять на рублей 115, Ну уже, наверное, будет поздно. Закрытие сделок верхних у нас осталось там 50 секунд. Сейчас посмотрим, как закроется. Кстати, смотрите, вот по программе, как все идет. То есть, у нас две стрелочки было, то есть, просила ставить, о, евро А, Блин, я вам не показываю, вы, наверное, не понимаете, да? евро просит поставить на повышение. Давайте пока у нас тут вот идет. Зайдем на евро и также поставим на повышение. Вот как выглядит сигнал. Сейчас вам покажу. Вот. Сейчас ГБП Японская иена. Ой, евро-доллар еще просит. Давайте вот ГБП Японскую иену возьмем. Где там ГБП Японская иена? Или евро Сейчас настолько глаза разбегаются на все сделки смотреть. Вот Евроаут. давайте возьмем на 3 минуты. И на олимп трейде также возьмем на 2 минуты. Так, опа. Блин, вот это все на открывал. И Alim Trade. У нас первые сделки закрылись в минус. И сейчас добавим евро аут. Так, high moments. Так, евро аут. Так, вот, евро-аут. Тут также просят взять на повышение. Опа, опа, взяли две сделки на повышение. Так, хорошо, там у нас были открыты по чем сделки, я уже, если честно, не помню. У нас были открыты по евро-баксу. Давайте посмотрим евро-бакс, что у нас там. <coughs> нижние сделки хотя будут плюс или минус. Ну, пока вроде бы все неплохо. Пока неплохо, да? Ну, по сути, тут же цена развернулась. Если смотреть на данную ситуацию, то также развернулась И смотрите, ГБП, Японская иена, также есть какой-то сигнал. Так, заходим по ГВП японской иене, говорит, есть какой-то сигнал, просит зайти, вот давайте посмотрим, куда она просит зайти, ГВП японской иене чертит стрелочку на повышение, давайте зайдем здесь на 3 минуты на повышение, опа и опа. Так, посмотрим, как закрываются у нас сделки по евро-доллару. По евро-доллару тут как бы все должно быть нормально. 10 секунд у нас буквально осталось. Посмотрим, как закроется на том же, допустим, олимп трейде. Так, смотрим по евро доллару У нас 6 секунд до закрытия. По ходу, да. Да, по евро-доллару у нас одна сделка плюс и вторая сделка плюс. Отлично. Смотрите, сколько она дает сигналов. То есть, вообще, да, <с> уже жестко. Так, по евро-доллару. Смотрите, на олимп трейде мы, по ходу даже. А нет, последняя секунды. И смотрите, мы по олимп трейду зашли в плюс, да. Блин, как, как сейчас сложно за всем мне, знаете, следить. Так, ГБП Японская иена просит взять еще одну сделочку на повышение. Хорошо, сейчас перейдем на ГБП Японскую иену. Давайте перейдем с вами к ГБП японская иена. Блин, как же сложно сейчас и снимать ролик, и просто все это следить, чекать. То есть, чтобы вы понимали, это реально сложновато. ГБП Японская иена 3 минуты на повышение по 130 рублей. Давайте зайдем еще и еще и еще, а мы можем прям так жестко зайти? Ну давайте так жестко зайдем. Так, хорошо. Раз нам тут позволено столько поставить, давайте столько и поставим. Тут у нас евро-доллар отличная ситуация, отлично отработал, то есть ничего плохого нету. И заходим по нашей вот этой валютной паре. И тут ставим, да, гончик, две сделочки на повышение также на 3 минуты. На лим трейде мы взяли отлично снизу. И тут возьмем по банкам 226 рублей. Отлично, взяли. Так, евро out, можем посмотреть, как у нас сделочка закрывается. Так, евро-аут, ну, тут пока все отлично, но ну, 20 секунд еще до закрытия, посмотрим, что тут, видите, 3, 3 минуты могло бы быть, наверное, даже много, ну, тут я даже ничего не отрицаю, тут реально 3 минуты много, надо было вот реально там брать, ну, я не знаю, минуты-две, наверное, так. Давайте смотреть, уже 10 секунд до закрытия, может еще какое-то чудо произойдет, и у нас, возможно, сделки зайдут. На том же олимп трейдинге, не знаю, как посмотрим. Так, тут сделочки точно уже минус. Давайте посмотрим, как на олимп трейдинге. Так, это что у нас там получается? ГБП, японская иена, мы много открылись, и евро, давайте евро аут. Ну, видите, по евро-аут, короче, сделка не совсем, так скажем, красивая получилась. Возможно, оно бы зашло, но мы тут просто не подобрали правильное время. Так, хорошо, тут минус. И смотрим, что у нас осталось. ГБП «Японская иена». Так, ГБП Японская иена еще падает, давайте возьмем догон и вот прям все, что у меня есть, как бы, ну, тут ситуация вполне себе нормальная. Так, смотрим, закрываем эти вот, чтобы они мне не мешали, переходим на InTrade Bar, ГБП Японская иена, а мы уже тут все поставили. Так, как видите, вот, сейчас покажу вам сигнал. Вот, видите, сколько уже стрелочек, сколько оно просит. Но тут по факту уже цена на самом деле должна разворачиваться. Плюс есть уровни уже сопротивления. Я думаю, тут все будет в порядке. То есть тут главное уже не переживать. Даже если мы на том же имтрейд-баре потеряем, то на Алим трейде мы, допустим, затащим, и все будет, ну, нормально. Так, сколько у нас до закрытия верхних сделок осталось? До закрытия верхних сделок у нас осталось одна минута. Маловато, смотрите. Вот капец, что происходит. Я вот просто зашел в такой момент... Когда вот просто цена падает, достигла лимит на количество открытых сделок. А, у нас уже какой-то лимит сработал. Блин, я просто, видите, на одну ситуацию все гружу ГБП НЗД. Так, тут также, видите, просто зашел не в то время, не в то место, не в тот час, короче. И что-то происходит непонятное с графиками, со всеми. Ну, посмотрим, что у нас, как будет закрываться. На Intrade-баре уже закрылись. У нас осталось всего лишь 2 сделочки по 226 рублей. Ну, посмотрим. Тут как бы осталось 40 секунд. Я думаю, тут уже будет, скорее всего, минус. Возможно, плюс, но я уже думаю, маловероятно. Так, по Трейду, Ну, блин, было бы приятно, конечно, если бы плюс. Так, 9 секунд. Нет, тут уже, тут уже навряд ли. Тут уже очень навряд ли. Ну, видите, просто не угадываем со временем экспирации. Ну, давай, давай на последних. Ну, нет, видите, просто, просто не повезло. Все. Сейчас возьмем и будем ставить тут на разворот. Опа, опа, опа, да, ставим. Все, что у нас есть, ну, блин, потому что мне, мне как бы не жалко, мне не жалко так. И по интрейд бару смотрим, что у нас тут. 15 секунд до закрытия, 6, ну, тут, короче, у нас получился... Плюс или минус? Наверное, все-таки плюс на последней секунде, да? Смотрите, реально получилось на последней секунде плюс. А вторая сделка получилась у нас плюс. А, тоже плюс. Отлично. Ну, блин, давайте вот сейчас уже нормально найду ситуацию. Не так, как в прошлые разы. А то я вот куда-то лечу. Как видите, оно вроде отработало, но я просто куда-то вот лечу. И у меня вот все вот прям, видите, не сходится, что-то не получается. Вот, кстати, евро аут тоже отлетел. Ну за моей спешки я, короче, вот ерунду начинаю делать, так, хорошо смотрим, что у нас по сделке именно по этой сделке закрылись, так, у нас еще есть на олимп трейде сделки, да, ну тут немного перевернулся, график, ничего страшного главное не очковать все должно быть четко, то есть мы тут поставили на разворот, сигнал у нас был все должно быть нормально, то есть тут главное не паниковать, разворот есть разворотная свеча. все, сейчас должна цена, как видите, уже зеленая формируется тут график уже также направлен вверх по факту цена должна идти на повышение по тем же индикаторам ну, всякие рыночные ситуации бывают, вы тоже должны это понимать не все сделки у нас, так скажем, могут быть идеально открыты или там закрыты так, закрываются в плюс некоторые сделки я уже смотрю как 1266. Так пошел разворот. Ну давайте все последнюю ситуацию, последнюю ситуацию находим именно по сигналу и заходим там я думаю так при, примерно во банком. ГБПНЗД давайте чекнем. Тут я даже без всяких индикаторов вижу там что ситуация неплохая. Так ГБПНЗД. А уже вот видите я только хотел зайти с верхней точки на понижение, Оно сразу полетело уже на понижение. Ничего страшного такое бывает, такое бывает вот смотрите, оно, кстати, скорректировалось неплохо, мы сейчас можем, наверное, зайти тут на понижение, не, все-таки слабовато скорректировалось, сигналов пока никаких нету, то есть нигде ничего не сигналит ну блин, остается только ждать, остается только ждать сигнала, ждать сигнала, так, перейдем сразу еще на лимп трейд, посмотрим, как у нас тут сделки закроются нижние сделки пока вроде бы неплохо сколько там до конца сделок у нас осталось я думаю там секунд а 40 секунд еще еще неплохо все-таки осталось по времени <къех> Стыд у нас сделки, ой-ой-ой, неплохо короче стоит примерно там рублей 700 может быть 700-800 рублей так, давайте перейдем посмотрим, может тут какие-то есть все-таки плюшки вот сейчас тут, я думаю, да, сигнал по USD, логически было бы чтобы она дала. так, ну и давайте давайте, давайте, почем Тут все идеально это было, то есть тут хорошо нашли ситуацию естественно, но немного, видите, оказались не в том месте, не в то время. Такое такое бывает и ничего страшного, видите, все развернулось, но ну, ну что поделать, такая жизнь, такое происходит и этого никак не избежать, грубо говоря. Так, отлично, сделки у нас закрываются тут в плюс, мы даже в полюсе каком-то оказались. Давайте поищем ситуацию. Блин, ничего, видите, не происходит. Такой вот момент какой-то я выбрал для не хороший. Вот, я вижу ГБП, НЗД. Давайте перейдем. И здесь, и там. Именно это уже будет не по каким-то индикаторам. Это будет просто из моих уже наблюдений. Так, ГБП. ГБП, блин, пишу пис. Прикольно. ГБП. Блин, да что я не могу нормально набрать? ГБПНЗД, вот у нас. О, есть сигнал, есть сигнал. Смотрите, out USD, out USD. куда нам просит, поставьте на повышение. Давайте посмотрим OUTUSD Так, блин, чтоб я это еще намного быстрее открывал, а не с такими тупостями. Туплю out out USD, они а NZD Болванты Максим. Капец, вот туплю, так out USD. Ну блин, сейчас тут тоже неплохая ситуация, кстати, может быть. Так, OutUSD. Out... Блин, я извиняюсь, конечно, но вот такая вот у нас торговля. OutUSD просто поставить на повышение. Давайте послушаем программу, поставим на повышение, сколько нам тут можно будет поставить. Ну, сколько дадут поставить, сколько и поставим. Так, отлично. И какая у нас еще есть ситуация? И еще, видите, GBPUSD. Сейчас посмотрим, что у нас по GBPUSD. Так, GBP USD просит наверх, и OutUSD также просит наверх. Ну, давайте OutUSD будем добивать. Там сделками побольше сейчас поставим. И поставим также на Intrade баре. Так, переходим на Intrade бар, и тут также выбираем OutUSD. OutUSD – это у нас всем последняя сделка будет. Ну, она примерно даже на весь банк, как бы ничего страшного. Я тут, я тут даже в этой самой ситуации сейчас уверен. То есть, тут я даже не боюсь сейчас ставить. Потому что тут даже уже тех анализом можно подкрепить каким-то. Не то, что в прошлых ситуациях. Так, и тут мы сейчас поставим F5, прожимаем, чтобы у нас все быстрее обновилось, не тупило. И 215 рублей на повышение. Все, поставили. Отлично. Все поставили. Блин, 215 я же набрал. 215. Пока я поставлю, тут уже все нахрен развернется. Все, отлично. Тут почему? Тут вообще ситуация, как бы, уже огненная, даже с точки зрения именно обычного теханализа, то есть тут у нас есть уже уровень поддержки, то есть зона поддержки, и от этой зоны мы уже берем то есть и эта программа как раз нам эту ситуацию уже показала, ну видите просто в прошлых ситуациях мы зашли не совсем грамотно, не совсем красиво и так вот получилось, ну что поделать, так смотрим ГБП USD, ой, МЗД у нас еще был сигнал по АУТ USD. ну по АУТ мы взяли основную часть, давайте перейдем на trade, посмотрим что у нас тут лим-трейду по потому что мы тут взяли основную так скажем часть сделок я думаю тут все будет в порядке главное не волноваться мы сделку взяли все ждем ее просто уже закрыть можем даже взять еще на последние там я не знаю на две минуты давайте я там ну уйду насколько можно ну о смотрите одновременный лимит все короче на все бабки почти зашел потому что же я посидел пришел мне надо за ролик хотя бы хоть что-то заработать потому что же сидеть свое время тратить ну так, показал вам, как торговать, показал программу, сейчас на этой программе еще и заработаю. Тут две стрелочки, все нормально, как бы цена должна сейчас уже разворачиваться, а то есть сейчас начнутся формироваться зеленые такие столбики, и тут должна также педаль на повышение. Так, все, ждем, тут ничего страшного, то, что так происходит, ничего страшного, не надо, главное сайт. Можем, кстати, сейчас продать одну сделочку, допустим, за 36 рублей и поставить все 670 рублей. Давайте, наверное, так и сделаем, так, наверное, будет неправильно максимально, Да. Ну, блин, короче, уже не будем продавать, тут уже цена пошла наверх, я хотел самого-самого низа взять, Ну, ничего страшного. Так, хорошо, нам сейчас главное, чтобы цена просто прошибала верхние точки, вот хотя бы чуть-чуть, все, она прошибает, по факту она у нас идет на повышение. Так, приблизим, давайте тут я переключу на зонный график, чтобы было лучше видно закрытие сделки. Так, переключаем на 10 минут и все, и тут нам идеально видно закрытие сделки. Посмотрим, как у нас трейд обрезает, не обрезает на последних секундах. Я надеюсь, то, что сегодня у нас будет на нашей стороне. Смотрите, тут все идеально, все идеально. Есть разворот, зашли то, точно, четко, отлично зашли. Поэтому тут, видите, как бы все нормально. Сейчас мы с вами даже тут заработаем 1300 примерно, я даже не знаю. И посмотрим, как у нас на Intrade баре, том же. Давайте тут уже сделки досмотрим. Ну, блин, шикарная, шикарная ситуация. Тут отлично отработала, ничего не скажу. Просто шикарно. Так, оп-оп-оп-оп какой же приятный звук, какой же приятный звук, вы просто не представляете, сидишь и у тебя сделки закрываются в плюс, вот это красота, переходим на Intrade Bar. тут также видим все сделки у нас плюсовые, до закрытия сделок осталось уже 1 минута, то есть смотрите, какая ситуация торговать строго по индикаторам, я вам допустим не советую, я советую вам сначала разобраться с этой программой найти индикаторы, которые у вас будут работать чтобы вы там просто не залетали в сделки, грубо говоря, от незнания это просто ваша помощь, они просто вам помогают, они находят ситуацию ваша дальше задача просто эту ситуацию проанализировать именно самому есть там все четко по ситуации то все отлично так тут у нас плюс переходим на тот же Олимптрей, сейчас досмотрим эту сделочку, тут, конечно, ситуация отличная, заработали мы примерно сегодня, я не знаю сколько, ну, короче, неплохо получилось, сейчас я уже побегу по делам, досмотрим окончание сделочки, в общем, блин, сегодня я не знаю даже, получился ли интересный ролик, но ну, по крайней мере, вы точно узнали, как работают эти индикаторы, какие бывают погрешности в этих всех случаях, и то, что эти индикаторы не дают прям стопроцентной точки входа, то есть, вы должны сразу немного понимать и сами еще даже доанализировать, что ли, правильно сказать, значит, мы тут с 2400 примерно. Смотрите, просто идеальная точка. Покажу вам, как Но на этой программе все это выглядит. Также вот видите две точки все идеально отработало. Все, 4000 у нас на балансе, на intradbar 1400. Отличный результат, я думаю. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был канал MaxBugs. Всем удачи, всем пока.